Тема упаковки очень важная. Перед тем, как делать какие-то практические задания, важно понять, где и как мы сможем эту историю применять. Я всегда за то, чтобы разобраться, чтобы системно все понять, где оно находится и как оно дальше будет применимо. Буквально одну минуту о себе. Меня зовут Станислав Орехов. Я руководитель системной студии дизайна. То есть я и творческий, и системный человек. И, соответственно, все, что я делаю, оно, я стараюсь это увязать в некую историю, которая... Работает не только там, как в творчестве, да, как непонятно для результата. Но любой результат для меня не только сам результат, но и э, конкретный, получается, э, порядок работы. Почему это важно? Потому что я хочу передавать все вещи, которые я делаю, да, в том числе и упаковку, на других людей. И в любой задаче я вижу как раз таки решение, это понимание, где оно находится, описание их классификации, да, вот то, что мы обсуждали и определение, то, что тоже делали, и дальше уже практика, как это делается. Вот сейчас мы перейдем к вот такой теории, и потом в конце, я думаю, мы сделаем практические упражнения. Я включу проектор, и мы сможем прямо вместе с вами покреативить, вы поймете, как это делается, и сможете уже в дальнейшем для себя доделать некую инфу. Очень важная вещь – это структура, как я сейчас сказал. Что такое структура? Структура это система студия, которая позволяет не самому каждый раз что-то делать, а каждый раз расписывать процессы, все, что я сейчас сказал. Для чего это нужно, самая главная вещь? Она заключается в том, что благодаря структуре с нами могут работать крупные компании. И в том числе Николай об этом говорил, я это точно подтверждаю. Я оформлен как индивидуальный предприниматель, и при этом я работаю с Москвой-Сити. Я сделал три э, больших объекта, я сделал там для Сбербанка, Аэрофлота. В общем, все крутые ребята не стесняются работать с такими, как мы, да, не оформленным там какой-то большим количеством людей. В одном случае, если мы показываем, то есть это инструмент продаж, хорошую упаковку, в том числе инструмент продаж, и э, мы показываем, что мы готовы, у нас есть система. То есть по сути продаж заключается в чем, что приходит на тендер э, разные компания, и мы показываем, что мы более подготовлены к любым практическим мероприятиям. На качество, в принципе, сильно никто не смотрит, хотя у нас тоже хорошее, но одно из ключевых э, тем работы с крупными подрядчиками, вернее, с крупными заказчиками, как надежный подрядчик, это умение показать, что за тобой стоит система. Вот то, что Николай тоже рассказывал, не обязательно большое количество людей плодить, система достаточная. Мы просто по сути показываем, как мы решаем какие-то вопросы через упаковку. То есть это очень важная часть. Если вам это актуально, если вам актуальны большие тендеры, делать Выигрывать и работать, это отлично работает. Так, давайте к определению перейдем. Потому что самое важное понимать, собственно, что мы изучаем. Что такое упаковка? Как вы думаете? Давайте. Саш, давайте по очереди. Как думаешь, такую упаковку? Формулировку, определение. Упаковка это упаковка. Э, да, компания. спасибо. Упаковка это упаковка. Илья, как думаешь? Ну, это, наверное... Определение, значит, задача определения, да. Упаковка, описание твоих навыков и умений, твоих плюсов для клиентов. Угу. супер. Еще у кого-то? Как думаете? Отражение сильных сторон, угу. понятно, как формулировка. Отлично. Еще? Внешний образ, который воспринимает заказчик, компании, клиент. Отлично, компания, да. Который можно улучшить или угу. супер. Подачи. Форма, Форма подачи. Чего? Подача чего дальше? Давайте определение сейчас запишу. Смотрите, это мое определение, в целом оно может быть разное, я сейчас буду свою систему рассказывать, координаты, вы к ней можете присоединиться, и ее также использовать, либо расширить, как угодно. Так, упаковка. Что это такое? Это демонстрация, я значками буду рисовать, не пугайтесь, мы уже все умеем. Это демонстрация, здесь каждое слово важно. Ключевых. Давайте так назовем а, свойств, да, в мире глобус такой нарисую клиента. Теперь еще раз. Упаковка – это демонстрация ключевых свойств, ну, товара, услуги, человека, объекта, давай назовем так объекта, свойства объекта в мире клиента. Я бы еще добавил на понятном Да, сейчас мы к этому перейдем. Было все понятно. Сейчас второй слой сделаю другим фломастером. Итак, определение. Что такое демонстрация? Что такое демонстрация? Ну что как вы думаете? Давайте включайтесь мы сегодня. Ну, просыпайтесь. Показ. А? показ. А как это физически может выглядеть демонстрация? Ну, может быть, видите, текста, Точно. Текст. Я вот так вот нарисую. Что такое образы косвенные? Ну, это значит, что Фотография. там твои ценности, например, или какие-то показания Да, как их можно физически показать? Но ну, я понимаю, что ты говоришь, то есть это мысли некоторые, а как их физически можно показать? Фотографии, Фотографии. Фотографии да. Нам, наша задача перейти к физическим носителям, потому что как бы в душу мы не залезем, да, и в голову. Наша задача показать, как это Фотографии, можем в физическом квест, мире воспроизвести. Да, угу. Стиль, э, Смотрите, текст, правильно сказали, картинки, правильно сказали, видео. Что еще может быть? А цвета не такой? Нет. Не то, что... Цвет ⁇ это локальная история, нам нужен конкретный продукт. Да. Дальше давайте, чтобы скорее выступление. выступление. Все верно. Артефакты. А, сейчас, так, выступление, как мы нарисуем? Чувак вот так вот выступает с микрофона. Что еще? Артефакты? Это что такое? Артефакты. Это часы и машины, на чем ты приехал. То есть это имеет значение как настоящая судьба. Да, да это, это все внутри. То есть ты можешь показать часы текстом, сказать у меня крутые часы. То есть это внутренность. На видео показать, лично встретиться, спикер одет круто. То есть это внутренности. Форматы. Здесь мы сейчас форматы смотрим. Какие форматы бывают? Илья. Ну, очень любимый. Очень не Ну форматы, где мы можем... Взаимодействовать с человеком. Смотрите, вот что стоит. еще может быть. Один на один может быть. Ну, то есть продажи один на один. По телефону, по чату. Я еще ставлю такой формат, как интервью. То есть тоже в целом формат взаимодействия. Может быть, еще есть какие-то. То есть мы можем придумать любые форматы. Да, идеи понятно. Что мы физически в физическом мире должны как-то упаковать. Это у нас была упаковка. Демонстрация. Демонстрация, да. Ключевые, ключевые. Что такое ключевое? Ну чем мы отличаемся от конкурентов, Конкуренции. правильно? Конкуренции. Да, компетент. Что, почему ключевое очень важно? Потому что у нас очень много всего, что мы знаем, делаем, умеем. Это очень важно. Но мы должны выбрать именно ключевое на данный момент, которое происходит. Согласны с этим? Mm -hmm. Все понятно, да? Записывать не буду. Товары, услуги. Ну, то есть, собственно, это они и есть, это ключевое, ключевые товаро-услуги, это вместе закодировано. В мире клиента, вот то, что Саша говорил, очень важная история. Почему это важно? Потому что все это дело мы можем показать, рассказать только в том случае, если у нас есть клиент, то есть это аудитория, да, аудитория, и его мир. Что такое мир клиента? Уозрение его, его, язык. Да, да, то есть, что он нас понял. Ценности. Да, ценности. Вот, соответственно, вот эта вот вся история работает, если у нас соблюдены все эти параметры. Исходя из этой формулы, что мы можем понимать об упаковке? Ну, если, например, у нас упаковка все сделана супер, но там на картинку, например, с доходом 100+, а мы живем в городе и продаем живую, где доход у людей, например, 30+, то... 30 минус, то упаковка. То есть будет, если какое-то несовпадение, она не сработает. Да, логично. Второе, что мы понимаем, это то, что если мы меняем что-то, у нас получается другая упаковка для, для любой аудитории. То есть в целом вот эта формула, по которой мы составляем. Сейчас поймем, почему это важно. Давайте следующую часть. Переходим к второй части. Не к второй как бы к формуле, да. У нас есть тема. Вообще в целом какая-то, не знаю, эзотерика, дизайн, инвестиция, что угодно. Дальше у нас, мы ее выбрали, тема, ниша. Дальше у нас есть что? Продукт какой-то наш, который мы продаем. И потом у нас есть ключевые свойства продукта. Ну это можно обвести вот так вот, наверное, по модным. Тем самым свойствам. Вот. Вот эта штука у нас, ключевые свойства, это то, чем мы отличаемся от конкурентов. То есть здесь конкуренты у нас могут быть, да, здесь, соответственно, по теме тоже могут быть. Нам наша задача вот это вот вытащить, чтобы оно сработало. Так, демонстрация была. Окей. Следующее. Это мир клиента давайте разберем. Вот что это такое? Я уже об этом говорил несколько раз. Мир клиента — это что его? Страхи, что у него внутри, да? Желание, что он хочет. Третье, это стереотипы. И четвертое, это цитаты. Тут очень могут быть много разных делений, я их тоже делал, но в итоге я пришел к этим основным параметрам. То есть тут вопросы могут быть, пожелания, еще что-то. Но вот в целом вот это самое важное нам нужно собрать для того, чтобы... А, у нас была описана аудитория. Понятно с этим все? Не надо объяснять? Цитаты, Цитаты это, это то, какими словами клиент говорит. Мы это не придумаем, это нам нужно для того, чтобы быть с ним на одной волне, настроиться. Это могут быть какие-то... Ну, короче, только как он скажет. То есть есть мы так сами -то не придумываем. Это, опыт, да. Да, это могут быть даже термины какие-то, если мы там для бутеров что-то делаем, то какие-то свои вещи. Там, вот, как вчера тоже рассказывали, какая-то формула. Непонятно, да, люди это знают. Страхи, желания, стереотипы. Понятно, что такое? Ложные убеждения. Критически важно прямо их собрать. Это мир клиента. Мы его изучаем. Давайте, вот у меня еще тут подсказки были. Страхи. Такая штучка у нас была, желание. Что хочешь, чтобы запомнить лучше. Цитаты, по сути, кавычки. И стереотипы, как я зашифровал, а никак. Не смог стереотипы зашифровать. А? Как? Такой магнитофончик, и под низом типа написано. Типа стереотипа. Окей, okay, стереотипы. Так, да, дальше. Да, это мы да, разбираем да, определение, понятно, да, ключевые? То есть, каждую часть мы сейчас расписываем из определения. Да. А Почему это важно? Потому что мы записали определение и теперь понимаем, на что мы можем влиять. Это, это что, эту так? Да, рука закрывает, разписана. Обнаружил, что есть желание, есть э, тайное желание. Но это сюда же, то есть тайные, не тайны. То есть мы их проанализировали тайные, не тайные, это все туда. То есть, что они хотят? Тайно или явно, это уже как угодно. Глубина, глубина там может быть любая. То есть там исследование. Дальше. Кого я нарисовал? Что это Хвостик я нарисовал, это кодирование аватара. Ну, то есть клиент превращается в аватар. Короче. А еще коса Ну, окей, с косой. Я забыл такую деталь. Аватаров у нас могут быть несколько. Откуда они у нас идут? Логично, что у нас есть страхи, желания, стереотипы, цитаты, они разные. С клиентом разобрались. Самая важная мысль из всего этого у нас какая? Какая у нас должна быть упаковка, когда мы пишем ее? Самая-самая главная мысль. Упаковка у нас не… А ком упаковка у нас? О нем, да. То есть, когда мы, раска... когда мы пишем текст о компании, мы пишем не о себе, как бы странно это ни звучало. Мы пишем о клиенте. В мире клиента для клиента. То есть, идеальный рассказ о себе, это не рассказ о себе, а рассказ о той пользе, которую мы ему принесем. То есть, вообще все о нем. Значит, это о клиенте. Мы это сейчас будем помнить, держать в голове и на практике попробуем сделать. Дальше. Как можно еще, это на 4, да, 4 балла, 4 с плюсом. Это вот прям клево делать. Как сделать на 5, чтобы прям вообще было идеально? К этому не сразу пришел, но это очень важная вещь. Она соответствует с, опять, с миром нашего клиента, да, и с входом. То есть идеальная упаковка будет, когда он не только для него, о а нем, но и это является входом вообще в наш мир то есть по сути это ворота упаковка это ворота в наш мир рассказывая о чем-то мы показываем ему еще зацепки какие-то разные да, в которых он может увидеть что-то еще более значимое для себя решая одну проблему описывая одну ситуацию мы показываем глубину насколько у нас можно еще многому научиться и что еще можно увидеть что это значит только с чего я начал помните как продать, собственно, крутую историю. Показать, что у нас не просто решение, у нас система. У нас система, которая решит его все проблемы. Это можно и нужно делать в каждом элементе упаковки для каждого типа. Что это дает? Это дает, по сути, у нас много упаковок, да, мы понимаем, могут быть разные, но в каждой у нас есть зацепки, чтобы клиент с любого уровня пришел на любой. Вот этот микс очень важен. Понятно с этим? Есть, будет, давайте вы... объясню, uh -huh. Давай, это прям это очень важная а а это, это аватары, вот аватар клиента, да. они могут быть разные. Разные аватары, мы сейчас разберем их тоже, то есть а, у каждого разные, пара. да? Хорошо. Есть начинающие, есть профессионалы, есть опытные. Дальше вторая мысль, что идеальная упаковка не о нас, мы не пишем о себе, мы пишем о клиенте, исходя вот из этого аватара в упаковке. То есть Текст о компании будет не о компании, текст о компании будет о том, как мы помогаем таким-то клиентам делать то, то, добиваться таких-то результатов, какие стратегии, детали и варианты у нас есть для того, чтобы им помочь. То есть мы не пишем ни в коем случае, там родился, вырос и так далее. Ну как бы в тексте о компании, в тексте то, что Саша предлагал, это другая упаковка для другого типа клиента, там это пишем. То есть нам нужно по категориям понимать, не по категориям, по словам, квалификации, понимать какую часть мы сейчас делаем. Сейчас мы до этого дойдем и научимся это делать. То есть как только мы понимаем задачу, что для кого и как мы упаковываем, мы, у нас тут же получается формула. А, вот эта мысль, понятно? Нет. А, мысль заключается в следующем, что когда ты упаковываешь, допустим, для новичков, что-то рассказываешь, да, показываешь, ты еще даешь, что у нас есть еще дальше, то есть а вообще, ну, так, как бы намекаешь, да, а вообще у нас есть целая система, в которой ты можешь пройти целый путь это ты как бы вскользь делаешь, да, как часы дорогие показываешь, вроде как вот там просто так. Помните, ну, такие темы, да, когда ты упаковываешь себя как супер-эксперт и не говоришь, смотрите какие у меня часы. Ты как бы так вот случайно, да, или ты на Феррари случайно едешь где-то, ну, как бы, не, не сама цель, но человек за это цепляется. Это второй уровень. Понятно это? Супер. Так, и, соответственно, задача, вот я сейчас нарисую вот этого всего мероприятия, вход, то, что на пятерку делаешь, показать систему, что у нас есть система. Запомните очень важную вещь, человек системный, то есть человек или компания, которая не только что-то одно делает, она, она гораздо более выгодным выгодном положении находится. Ну, недаром там Google, Яндекс, YouTube, все ребята, которые работают в Facebook, они создают свою экосистему. В целом мы так же делаем. Наша задача что сделать? Взять клиенты, и обеспечить его всем сервисом максимально возможным. То есть это как бы в идеале. Ну, поэтому я сказал, что это на 5 плюсом, кто уже как бы далеко идет, кто хочет. Но помните об этом всегда. Это просто несложно, это делается параллельно. Когда вы будете описывать, мы сейчас будем описывать, можете спокойненько и параллельно делать. Объясняю. Так, следующая история. Мир клиента. Еще одна штука. Инструменты. Какие у нас есть? Это я сейчас запишу, потому что это нам понадобится, для, когда мы будем составлять свою историю. Инструменты которыми мы пользуемся. Первое — классификаторы. — А сколько будет, Сколько будет — их будет семь. Что такое классификация? Только что мы поговорили об этом, собственно, где мы находимся, в какой части. Должны понимать, для какого аудитории что мы делаем. Второй инструмент — это... Ну, собственно, классификаторы — это структура связи, да, как мы обсудили. Второй элемент — это абстрактное и конкретное. Я не закодировал, вы можете закодировать. Это технология, которая позволяет нам, когда мы видим любое абстрактное слово, перетаскивать его в конкретику. Задавать вопросы, а что это значит? Мы очень часто это опускаем, когда делаем описание себя. Но, кажется, все понятно. И абстрактное понятие мы. Собственно, это главный инструмент, как перевести то, что у нас в голове, на язык клиента. То есть, это такой язык. Сито, да, то, что ты говоришь, наверное, вот это, а может и нет. То есть когда ты видишь что-то одно, и ты это пишешь, но клиент это не видит. Наша задача через фильтр пропустить и написать, как видит клиент. Это вот очень важный инструмент, и им просто тупо надо научиться пользоваться. Сейчас я буду показывать, как это выглядит в жизни. Третье сокращение. Текст маленький гораздо выгоднее, чем текст большой. Выгоднее уже в финальном продукте, да? оно в описании для своих сотрудников, там можно большой текст. Там есть два формата, внешняя и внутренняя упаковка. Вот внутренняя может быть любая, это просто материал ТЗ для подрядчиков, а внешняя она обязательно короткая. Сокращение. Как сокращение делает то, что мы проходили на курсе, собственно, то, что мы маркером подчеркиваем, остальное все можно выкинуть, остальное вода. Просто выкидываем и, нещадно, и все. Чем короче, тем лучше. С этим связана еще одна штука, когда вот Саша показывал замечательную историю, как выглядит идеальная в формате упаковка. Это фотка, это заголовок, отвечающий на вопрос, и это подпись к фотке. Это вот формат единица смысла. Это прям вот... Идеальная упаковка, она даже без текста, она картинка, человек сам делает вывод. Фотозаголовок, а что ты еще делаешь? Заголовок, фото и подпись картинки. Три элемента всегда. Правильно, Да, потому, конечно. Черепу, все это понимают. Некоторые оценки, типа, вот какие мы хорошие. Люди люди не все это понимают. Не, ну, ко мне просто подходили и спрашивали, вот такая упаковка. А это, говорю, Нет, у тебя тут оценка, тут оценка, тут оценка. Не, не, не понимает, фига, понимает автор или клиент, а клиент понимает. Ну, автор. Да. Автор, ну автор, значит, ему надо послушать лекцию, и все будет понятно. Общем, да. Собственно, сейчас в конце мы <свес> это все поймем. <свес> а, четвертое. Короче, вот это идеальный формат. Но то, что мы будем сегодня писать, я вам буду... То есть надо разделять внешнюю и внутреннюю. Вот это внешняя, а внутренняя другая. Внутренняя, наоборот, куча текста, 20 страниц текста. Понимаете? Плюс, плюс, плюс пачка картинок. Это то, что вот мы должны подготовить. Вот это наша работа, это не наша работа. Привет. Сейчас я приведу... А, ты хочешь сказать или спросить? То есть, например, я приведу попозже. Если фото, там, например... Там, я и 60 человек, которые mm -hmm. у меня обучились на это фото, сверху там, хочешь стать тренером и внизу там, кто я и ссылочка. Ну, можно так, да. есть ну, если твое... отражает, Да, это, да, картинка, да, да. Заголовки нет. ты прописываешь от э, клиента, то есть что, что ты хочешь ему продать. Если хочешь стать тренером, то да, если ты хочешь инвестору продать, то вот я тренирую, вот мой, там, мой зал, я собрал там, 50 человек по 15 тысяч рублей. Какую тему ты хочешь прогнать, то ты пишешь… Да, а фотку ты используешь много раз, отличная история, да, то есть фотку ты можешь перевернуть факты, не факты, а изображение ты можешь перевернуть как хочешь. Собственно, это и есть ключ ко всему. Мы готовим инфу, мы готовим кучу фоток, это уже до конца практически дошли, готовим материалы, отгружаем это сотрудникам и мы даем им ключ к аудитории. То есть баннеры для рекламы раз. Не форматы вообще не важны. Сейчас дойдем. Понятно вообще-то, интересно стратегию? Окей. Дальше. Сокращение сказали. Следующая история. Партнер. Можно без партнера, но я рекомендую. Николай тоже об этом говорил, что ему важно кому-то что-то наговаривать. Это прям офигенный инструмент, когда ты просто кого-то сажаешь, ну, желательно кого-то умного, который тебе будет задавать тупые вопросы. Разные. Вытащить очень много можно. Это прям можно x2 или 3. Можно одному сидеть рожать, а можно с кем-то посидеть. С кем-то, кто обладает там, интеллектом. Вот просто. Ну, то есть совсем там дети или там не подойдут. Так, следующее. Это 20 вопросов. Я их вам дам. Были такие всякие истории. Там у БМ, по-моему, есть 150 супер тем или 150 вопросов в упаковке. Блин, ну это застрелиться. Ну, то есть это очень много, и по сути они повторяются. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы. Для всех жизни. Да, да. да все то, у это, у это, смотрите, этом, да. То, это все нужно, это все круто, конечно. Но они получается соединили все типы аватаров, все типы позиций, вообще все в одну кашу. Мы, пользуясь мозгом и принципом там, декомпозиции, мы разбили просто это по частям. Если мы делаем упаковку компании, у нас 20 вопросов, если мы делаем упаковку себя, 20 вопросов, то есть в итоге будут те же 150, но по разным категориям. И нам не надо каждый раз нам человека мучить, получается. Плюс у нас есть партнер, вот эта история, и партнер получается вот эти вопросы, он задавая дополнительные вопросы, по сути, ну либо задавайте другие какие-то вещи, он это умножает там тоже на 2 на 3. Поэтому у нас получается из 20 гораздо больше. Можно вытащить в более короткий формат. Ну, то есть заполняя 150 вопросов займет 2-3-4 часа, а заполняя 20 вопросов с хорошим ну, партнером, тренером займет, наверное, минут 40 в час. Сколько мы делаем? Минут 40. Минут 40. Да, вот. То есть просто тупо экономия времени. 100%. Шестое. Это, собственно, мир клиента. Нам надо знать, какие миры бывают. Нарисую. Под какими стереотипами углами взора они все смотрят. То есть это мы должны знать, провести заранее. Седьмое. Это Чалдини. Наш любимый, наше все. Психология влияния. А не используешь? Но я условно говорю, можете что угодно использовать. А Шугерман это, по-моему, по копирайтингу, да? Чалдини просто базовые принципы 7. Они есть. Базовые принципы все помнят, все. А если не помните, прям вот закодируйте их. Закодируем сейчас или не будем трассировать? Да. опа. Короче, это вообще база. Без нее, если мы будем это знать, и не то, что будем, нам надо это знать, потому что вот используя эти инструменты, мы будем прям писать сейчас. Что ж такое? Давайте на память. Их 7. Взаимообмен. Да. Счел бы зажал. сжал, это не принцип. Это, ну, вернее, это не это как? Это, это объяснение, почему это работает. То есть там стратегии нет. Обмен, да. Не подглядывайте, так, давайте по памяти попробуем. Я тоже, как бы, сейчас кодирование попробуем вспомнить и запомнить навсегда сразу. А может еще первое что? Вза... Взаимный обмен. Вот две руки я нарисовал. Стас, можешь что написать? Да, давай. Второе, что еще есть? Вспоминайте. Я, кстати, вчера записал, закодировал и запомнил все наизусть. Второй путь рекомендую запомнить. Последовательность А, Б. Последовательность человека. То есть если ты сказал, да, мне интересно, окей, тогда я тебя буду продавать. ну Последовательность всегда идет. То, что продажники используют. Третья история. Что еще есть? Принадлежность в группе. Ага, нет. Принадлежность к группе, сообщество. У костра сидят. Еще. Давайте включайтесь. Да, Эксперт, да? Эксперт, да. Как Авторитет. Авторитет. Авторитет. Авторитет. Чувак на трибуне. Ходируйте обязательно историю. Еще. Я сейчас рисую, вы отгадайте. Не однорукие? Вот с двумя. Лидер ну там был такой пример, когда все смотрят наверх, и ты посмотришь наверх, что там они смотрят. А, как? Стаблистинг. Стаблистинг. Стаблистинг. Толпы, да? Социальные доказательства. Дефицит. Пицца wow. один кусок остался. Либо сейл, либо последний у вас на 15 минут отформлен заказ. Да? Дефицит. Седьмое. Восемь получится, что ли. Восемь, наверное, получится. Взаиморасположение. Сейчас восьмое. Взаиморасположение. Взаиморасположение это когда ты просто симпатичный, симпатичных людей лучше покупать. Если ты мне нравишься, если ты с моего города, у тебя больше доверия. У тебя лучше, ну, скорее купят. Почему работаешь? Типа, у тебя есть там кто-то там из твоего второй деревни, кто это там делал. Mm -hmm. Так, и последнее здесь больше это... Земляк. Да, земляк. Земля. Да? да, 5, 6, 7. 8, 8 получилось. 8 это, ну вот последнее оно включилось, да получается. И в Чалдене нет сообщества. Вот, да, у сообщества нет, я сюда просто добавил. Просто это очень важно. Не знаю, почему у него нет. Группе, да? да, именно принадлежность к группе. А восьмое? А восьмое это, это использование mm -hmm. такого свойства, как перегруженность информации, инфо. Как бы ты не можешь принять правильное... Ты принимаешь решение на основе одной истории какой-то, а остальные не учитываешь. То есть у тебя есть вся система, но человек не смотрит на всю систему. Он ищет подходящие себе элементы и с ними работает. По первому признаку, который его цепонет, он принимает решение. А это очень это полезно. Ну, как это написать вот, в термине? А, ну вот перегружность информации. Инфо написал. А у меня сейчас, как кстати, написано интересно. А я же не кодировал, да. Попробуйте вот "инфо" и зачеркнутая да, перегруженность информации. Так. Зажми, пожалуйста, еще раз этот термин. термин заключает, смысл в чем? Давайте термин, как называется, я до конца не помню, но не в этом суть. Смысл в чем? Что когда у тебя перегруженность информации, нет времени, да, ты ищешь и принимаешь решение по первому признаку. То есть ты смотришь, силуэт условно автомобиля едет какой-то гоночный. Да, ты, ты не думаешь, что там у него под капотом и что это за машина. Ты думаешь, наверное, эта машина быстрая. Ну, просто у тебя так уже заложено. Uh -huh. Ну вот, так же и здесь. Ты читаешь текст и ты понимаешь, что, ну, допустим, для тебя является важным фактором, что человек там хорошо одет, у него дорогие часы. Ты на другой не будешь смотреть. Хотя другие, они уже как бы автоматом будут такие же, качественные. Ты по одному качеству ценишь другие. Вот это очень важная история. Это мы используем. Отработать все свои чтобы они и люди лишние вопросы. Но как это использовать, это по-разному можно. То есть, просто пока мы говорим про принципы, что вот это у нас есть. И в чем заключается? Когда мы описываем э, текст, мы должны использовать как можно больше этих принципов. Чем больше, тем лучше. По сути, все наше описание, оно основано на клиенте. И как мы можем продемонстрировать всю эту историю. То есть, э, описывая себя, мы описываем, что хотим, э, что даем, какую пользу несем клиенту. И э, включаем вот эти вот все триггеры. Тогда у нас будет продающее описание, продающая упаковка. Принцип контраста сюда куда-то Принцип контраста. Ну, наверное, можно еще дописать. На самом деле, их можно много чего дописать. То есть, там дофига их там штук 20, наверное, точно есть. Но вот это базовое. А это... Что такое принцип контраста? Там были примеры, когда дочка писала маме письмо: типа, я там вообще заболела раком, беременна, все такое, да. там, укурилась, ушла из института. Но в целом у меня все хорошо, я просто на тройку сдал экзамен. Да, да, да. да. Но вот это вот базовое для влияния, у него так описано. В целом, можно их еще там куда-то либо разнести, либо отдельно дописать, кому удобно как. Я расписал для себя 20 где-то разных принципов, ну то есть мне так удобнее. Дальше, очень важная вещь. Я сейчас вам расскажу немножко по структуре. Вообще интересно, это ли практика перейдем, То есть, чтобы, чтобы была система именно. Как я сделал? Это структура студии структура работающей студии, которая позволяет, что она позволяет? Позволяет выйти из оперативки да, нам, и заниматься именно управлением бизнеса, а не работе в нем. Большая проблема в том, что руководители даже не могут выйти из этого состояния и постоянно в нем находятся. Вот эта система, она позволяет это сделать, я сейчас хочу рассказать, ну, показать эту структуру и по ней будет понятно, какие действия нужно совершить каждому из нас, чтобы работать над бизнесом, а не в нем. Есть, и... название. А? Название есть. Не знаю, просто система студии, система так. я Система орехов. Да, часть системы. Для чего это я сейчас систему нарисую? Да? И систему, чтобы показать, это тоже важно. На самом деле, какое-то немножко отвлечение от темы. Но самое главное, если мы говорим про классификацию, я хочу показать, где у нас находится упаковка, чтобы вы поняли как бы связь со всем остальным. И кто этим должен заниматься, как. Так, что должен делать руководитель? Он нанимает ключевых сотрудников. Я вот наверху напишу в облачках, собственно, что он делает. Это вот партнерскую, да, условно говоря, либо найм ключевых сотрудников. Второе, он занимается саморазвитием, чтобы себя прокачивать, yeah. отдых, тоже это напишу. То есть это его работа, по сути, отдыхать и привносить в компанию новые мысли. И третье, это я коняшку нарисую, здесь все закодируем. Почему коняшка? Помните, было что где когда? Болчок такой бегал. Очень легко запомнить, что, кому, что, что, где, когда, че, где, в общем что мы продаем? Это по сути маркетинг, да, то есть что, -то что, бумага, да? что, кому, да. Это, это да, это конь в этом, ну так у меня получилось, конь в этом самом. То есть это маркетинговая история, это аватар, он здесь все это продумает. Продукт какой? И что мы продаем? Коин, hmm? ну что, где, когда. Помнишь, был такой волчок? Да, да, да. Вот я так, ну, я так закодировал, не знаю, закодировать как угодно. Ключевой вопрос, кому мы продаем, что мы продаем, да, и как. Кому, что, как. Ну, не что, где, когда. Там другая будет аппаратура. Кому, что, как. А, так, дальше. Дальше у меня идет какой? такая штука. Это M. Это система контроля времени. Очень важная история. Она заключается в том, что вся наша структура дальнейшая, которую мы будем делать, она оценивается не по личностям, а по результатам. Дальше у нас идут разделы. Три раздела главных. Здесь деньги, здесь продукт, здесь административная работа, написание. так то есть то, что поддерживает нас бизнес. Я не буду сейчас детали здесь расписывать, нас сейчас не сильно волнует. Но в целом здесь есть. Это наш производственный процесс, чтобы мы понимали. Если у меня создание дизайна, это может быть. У кого-то это там создание курсов, да, продуктов. У кого-то написание статей, что угодно. Любой производственный процесс он здесь. Здесь у нас то, что позволяет нашему бизнесу работать. Офис, бухгалтерия, юридическая история. Система. Это административка, Система. да. Сюда же входит написание документов, создание документов, то есть вся административная деятельность. К чему эта схема? Она очень простая, легко запоминается, и по ней ты можешь легко понять, где ты находишься и что тебе делать. А в продукте у тебя есть все производственные процессы отдельно? В продукте? Да. Вот это? Продужные это производственный продукты, процесс, продукты, технология, производство процесса. Автология. Вот это? Это деньги, а, это продажа. продажи, продукт и административка. В принципе, вот, вот сюда вкладывается все что угодно и раскладывается. Дальше мы расклад... а, Сюда, естественно, можно человека поставить, сюда можно человека исполнительного директора и сюда. То есть, в целом, это наша задача, отцифровать всю эту историю так, чтобы все люди находились, То есть, чтобы мы работали условно только с этими тремя людьми и дальше внутренне лезли. Они сами придумывают, мы скидываем сюда то, что мы придумали и они это все внедряют но ну, это и в идеале на практике такое ну, редко встречается Ну пока да но мы до этого точно все дойдем дорастем но ну, кто планирует расти есть абсолютно понятные шаги как это делать вы сейчас прямо сами все увидите ничего сложного я когда нарисовал все это дело я понял то есть я себе взял вот этого человека меня закрыл я занимаюсь автоматом вот этим то есть у меня эта часть и административку я какое-то время посвятил, я полтора года делал все документы, у меня 150 документов в студии. Это позволило, по сути, полностью выйти из бизнеса по дизайну. То есть сейчас делают люди даже лучше, чем я делаю по моим процессам. Отличная работа. То же самое я сделал со студией визуализация. это другая история. Сейчас я это делаю каждый раз все быстрее и быстрее. То есть первый раз я несколько лет делал, второй раз полтора года, третий раз вот где-то 2-3 месяца. В целом это просто copy-paste. Почему copy-paste? Сейчас я покажу, давайте это расскажу, вы увидите, что меняется только вот эта одна история и написание документов. Все остальное остается. Не надо каждый раз придумать велосипед. По продажам. Есть четыре всего темы, стратегии по продажам. Это вот чемоданчик я нарисовал, это прямые продажи. Ну как вот человек ходит там от... По подъездам, да, и продают пылесосы кирби. Ну, либо звонит напрямую. Короче, это любые прямые продажи. А, вторая часть это экспертные продажи. Закодируйте, если хотите. Третья часть и четвертая. Четвертая это сообщество. Когда Сейчас я расскажу. Значит, четвертая это сообщество и третья это известность. Так, нарисую. Чувака на сцене с микрофоном. Это четыре вообще типа возможных продаж. Когда нам говорят, что самое главное это продажа да, для бизнеса, ну, многие так говорят, очень часто подразумевают, что лендос, трафик, отдел продаж и все остальное, да? это один из четырех всего способов. В целом этого вообще может не быть. У меня этого никогда в жизни не было вообще. Никогда у меня не было этого. И, ну, может быть, пока и не будет, но это тоже надо. В идеале, конечно, все собрать. Идеально работает известность. Личный бренд. Отлично работает, прям супер. Почему? Потому что это сразу умножает на 10. Любые действия умножают на 10. Чем ты круче эксперт, тем лучше у тебя покупают. И это, это очень важно качать. Очень важно качать экспертность, потому что тут же ты ну, выделяешься. И сообщество тоже очень крутая штука. Если ты становишься лидером, условно, назовем это так, сообщество. Давайте называть это сообщество, но мы понимаем, о чем мы говорим. Вот. Оно выстраивается по понятным абсолютно критериям, и ты с ними, взаимодействуешь уже с людьми, уже, уже не встает там, почему ты, почему у тебя купить. Значит, что это такое, да, были вопросы. С этим понятно, здесь Лондос, Так, назовем. Лондос отдел продаж, ОП. Прямые продажи. А? Прямые продажи. Ну, это прямые продажи. Ну, как они делаются, я условно, -то, это лендинг да, какой-то, да, страница захвата, ты получаешь лид, и ты начинаешь им названивать. Простая классика. Ну, или не названивать, а отсылать письма. Да? То есть ты идешь к нему, вот что самое главное. Вторая часть — экспертность. Это то, что мы делали упаковку для всех, ну для себя. То есть мы пишем статьи, мы записываем видео умные какие-то, да? вот мы рассказываем как вот как какой-то стратегию, какая-то тема. И выкладываем по всем ключевым позициям, выкидываем видео в YouTube на форуме. Я так сделал, очень классно работает тоже. То есть ты по сути засеиваешь своим контентом информационное поле и люди вбивая они тебя не знают но вбивая поисковые запросы они видят тебя твое видео и дальше они уже приходят на сайт отлично работает понятно да о чем это понятно да. супер третье это мы умножаем всю экспертность на 10 то есть они смотрят не просто твое видео клевое, да, там, Николай, допустим, отличные видео, контент, супер, да, но вопрос возникает, кто такой, почему он имеет вещать. Если у тебя есть регалия, да, то есть почему кто такой, у тебя усиливает этот эффект в 10 раз. Вообще, просто разрывает. У меня так было, я так сделал, собственно, отлично работает. Поэтому, если у тебя вот это собрано, ты можешь вот это вообще не использовать, у тебя будут отличные доходы и вообще все будет супер, если ты именно это качаешь. Поэтому тут нет как бы правильной части, мы выбираем любую из тех, которые начинаем. В идеале все, конечно, вместе, но как бы, начать можно с чего-то одного и добиться. То есть, там эксперт не стригали, а там прямые продажи. Да, прямые продажи, да. То есть тут мой продукт. Тебе нужен этот продукт? Нужен. Ты хочешь заработать миллион? Пожалуйста, покупай. А здесь ты хочешь заработать миллион именно со мной, то есть именно у тебя. Я тебе верю, поэтому я чувствую, что ты э, дашь мне миллион. Ты можешь здесь не обещать даже ничего, ты говоришь, ну, я не знаю, ты сам, конечно, смотри. И он все равно будет идти, даже тут отталкивание работает. Так, и сообщество последнее. Сообществом тоже понятно, да все. Создаешь единую структуру на основе философии, с которой работаешь. Где здесь у нас упаковка? У нас есть две вещи. Литген, вот здесь очень важная вещь, это ступни да, у нас человека нашего, получившегося. Это руки, ноги, ступни, легко запомнить. И здесь у нас упаковка. Это фундамент. Вот так вот сделаем. Человек стоит крепко на земле. И как мы уже неоднократно обсуждали, если фундамент у нас плохо простроен, все остальное это просто будет метание. Литген должен быть для любой истории. Для прямых продаж. Что это? Это деньги ты вкладываешь? Вкладываешь. Для известности. Что ты делаешь? Набирать нам надо людей в залы. Как-то кто-то должен набирать, чтобы показать, где мы известны. То есть кто-то этим должен заниматься. Отдельные стеры. Для экспертности кто-то должен контент распространять. Ну, литген, да, получается, а дальше он идет автоматом. И для сообщества, ну, ты, собственно, строишь инфраструктуру. Если все остальное простроено, оно идет уже автоматом. И ты делаешь книги, там, статьи какие-то. В общем, всякую ересь там несешь, но к тебе люди приходят, потому что у тебя уже все это простроено. То есть этим Здесь лидгином ты занимаешься. В общем, лидгин это прям фундамент, после которого ты можешь передавать уже. Вот здесь есть своя структура продаж. То есть чтобы было понимание, каждая из этих частей. Почему я говорил, что все это одинаково? Потому что в каждой из этих частей это производственный процесс. Он может вот сюда вот трансформироваться. Понятно это? Объясню. К примеру, как стать известным? Ты можешь стать самым известным, а можешь нанять кого? Пиар агентство. Что такое пиар-агентство? Это агентство с точно такой же организацией, у которой пиар э, находится вот здесь. И ты, понимая, как строится производственный процесс в любой теме, ты можешь автоматизировать абсолютно одинаковую любую тему. То есть ты берешь эту структуру и говоришь, а теперь мы пиар-агентство. Хоп, сюда. Такую же структуру строишь. А теперь мы прямые продажи. Отдел продаж как делать? Хоп, сюда. Все то же самое. А потом там хочешь экспертом быть, это у тебя контент, как называется, журнал с контентом, да? Это тоже, это редакция, по сути. Mm -hmm. Тоже хоп сюда. Все одинаково. Акти... Да, да, это производство. При этом упаковка у нас разная, мы ее один раз делаем, она ну, для всех, получается, сделана один раз. И литген, он тоже в целом у нас одинаковый. Ну, то есть мы просто меняем там данные из упаковки, но механизмы одинаковые. Это очень сильно упрощает. То есть вообще вот это понимание, что тебе не все это надо строить, а это все взаимосвязано, и тебе надо несколько опций сделать, это все очень круто. И когда ты видишь, что это, это, это, это одинаково через структуру, ну ты такой радуешься, потому что тебе не 10 лет это делать, а в принципе уже все готово, тебе надо просто букву поменять. Так, с этим понятно? Упаковка. Почему она здесь? Откуда она идет? В целом у нас вот человек здесь. То есть наша работа, как собственник, мы должны очень сильно и хорошо понимать, что наша работа придумать, какой продукт мы делаем, ну это прям наша работа, кому продаем, как вот всю упаковку мы должны сделать. Но не факт упаковки, то есть не мы видео записываем, ну как бы создание физического, но мы должны сделать подготовку. И вот мы сейчас именно подготовкой с вами займемся, что мы как собственник должны сделать и дальше это загрузить. С этим все понятно? Есть ли вопросы? Много всего. Могли. Были какие-то Так, теперь для кого мы упакуем формат упаковки. Мы должны это тоже понимать, потому что когда мы делаем сам продукт, у нас четкая, помните, ключ к миру клиента и кто, кто клиент. Для кого мы делаем? Мы делаем для… Не для, а как. Кого мы можем упаковать? Себя, я, как Саша делал. Для каких ситуациях упаковка себя может быть полезна? Ну, когда кто-то незнакомый спрашивает о тебя, кто ты? Да, какую пользу? Сейчас мы сразу пользу будем каждый раз приходить, какую пользу эм, человек получит, узнав о тебе? То есть. Ну, доверие как-то Это для тебя, а для него? Что я могу получить от тебя? Да, и почему именно от тебя? То есть он, Что это значит? Он уже значит заинтересовался предложением да, каким-то, и ему интересно. То есть просто так смотреть там, на Сашу условно неинтересно. Я про Сашу буду говорить, потому что был уже пример, есть с чем представить. Просто так про него смотреть неинтересно. Но если у меня заранее было какое-то предложение, такое уже интересно, а кто такой предлагает? То есть я уже хочу разглядеть эксперта. И вот эта упаковка работает, когда у нас есть заранее какое-то общение с клиентом. То есть мы это тоже понимаем. Мы – это компания. Рисуем человечков. Когда человеку интересно посмотреть его компания, инфу. Когда у кого-то в уме взбредет в голову, посмотреть, чем вы занимаетесь. Когда? когда он хочет стать клиентом. Да, то же самое. Значит, у него есть какое-то понимание, что ему нужен этот продукт, да, и у него встает вопрос, почему именно мы. И последнее – это упаковка продукта. Когда у него возникает желание упаковки продукта. Посмотреть о нашем продукте, когда. Потребность, когда есть. Ну, когда вот когда как... потребность есть. Когда есть боли, наверное. Да, боли, боли, потребность. То есть, когда он понимает, там условно что нужно. Да. что ему это нужно. То есть, это такие базовые вещи, которые, до которых еще какие-то действия есть. Так, теперь, для кого мы можем сделать? Давайте покреплем. Сколько времени вообще? 10, а мы уже выбились, да, и до практики не дошли. Мы практику будем делать? Да. Будем, да. да. Ну, можем перейти к практике, могу рассказать. Да Рассказывай, По времени просто, я так понимаю, мы сами регулируем, да, когда надоест, вы скажете, все, хватит. А, так. По... Все, поэтому сейчас. Покреатив, для кого могут быть упаковки? Вообще. Для кого мы можем сделать упаковку? Какие есть варианты, опции? Для кого? Для чего? компаний. Упаковка ключевых… Для... Нет, смотри, Почему? вспоминаем нет, нет. определение. Определение – это всегда для кого? Для человека. Конкретные аватары должны быть. А, ну, в целом, да. Просто давайте накидывайте. Для кого упаковка? Какое-то новое сообщество, тебе нужно представиться. Так. Есть, презентация для незнакомых людей. Вот, для незнакомцев, правильно? Для незнакомцев. Отлично, спасибо. Незнакомцы еще. Еще для кого? Для клиентов. Для клиентов. Давайте у нас много, там что. нам все. Партнеров. Так. Для какой какая упаковка, что для них нужно? Ну, мы должны. У меня такого нет, интересно. Угу. Как -то, -то... Э, смотри, ты показываешь о себе конкурентам. В каких случаях они будут смотреть, и какую пользу они получат из этого? Да, у меня успех. А, ну, как бы, окей, а им зачем это смотреть? Ну, Позавидовать что, Но это тоже их но понять, что нам лучше этим не заниматься, а прогресс, да? все мы все не знаем. Мы что-то создаем лучше, другие Са. мы с Мы же тоже смотрим конкурентов для того, чтобы развиваться конкуренты. так. значит, конкуренты, как я себе представляю, то есть, ты... ну, то есть, чтобы у них была зависть, что ли, или что? То есть они посмотрели, есть ты, ты, ты сделал упаковку будет, и отсылаешься к конкурентам. Демотивация, демотивация, демотивация не да, не давайте не вот не так. Не будет, все, ниша занята, я здесь топчик. <связь> От, <связь> ну, Отличный тема, молодцы, я до этого даже не додумался, мозговой, что он пошел. Еще. Партнерство. Молодцы, да, партнерство. Двух вариантов, какие бывают? Да, давайте, кто распространяет вашу продукцию, партнера? внешние, ну кому мы даем процент продаж, да, допустим, да. наши дилеры. И второе, это кто? Сотрудники. Ну внутренние, сотрудники. да, сотрудники, кто вот там вот у нас занимает ключевые должности. У нас должна быть упаковка и для тех, она разная, да, как мы понимаем, и для этих. Внешний и массовый Да, но это уже ниже идет градация. Еще какие люди бывают? Люди, люди, люди, люди. Это уже градация. Ну, это клиенты, конечно. клиенты, да, вот клиенты. Давайте, смотрите, может быть для прессы упаковка. Да, СМИ. СМИ. По себе, да? Mm -hmm. Что еще может быть? Сотрудники. Mm -hmm. Чтобы Мы продать, Что, Почему Мы у нас работаем. работать надо? Что? Да, почему? Да, да, сотрудники. Да, да. Семь. Еще. Инвестор, Саша, угу. когда ему надо продать идею. Еще. Государство. Государство. Государство Для Государство, кстати, да. Да. Крупные корпорации, да? Государство, Корпорация. Николай же в школу да, да, да, да, да. Я даже сегодня об этом говорил, но не записал. Молодцы. Контрагенты. Контрагенты. Контрагенты. контрагенты. Что такое контрагенты? Ну, ты заказываешь продукцию, или там что-то их представляешь, да, да, или еще. Подрядчики, подрядчики. Подрядчики, да, подрядчики. да. Подрядчики видели, чем ты заехал. Подрядчики, да, отлично. Подрядчики. То есть, ты, допустим, говоришь, мы такие крутые, дайте нам цену дешево. Да, например. Не обязательно так, иногда просто дизайнеру нам дать свою упаковку, чтобы он понимал, что отражается такое. Ага. Что, кто мы, что мы сейчас? Окей. Отвечаем, меня, да. Смотрите, тут на самом деле можно придумали. подумать, то есть, что мы сейчас придумали, это не финальный список, да? вот у меня уже здесь двух пунктов не было, мы можем креативить, да? мы всегда понимаем, и каждый раз, когда мы понимаем, опа, новая аудитория, новый клиент, мы понимаем, что делаем или мы упаковку. По сути, мы даем задание нашим сотрудникам взять уже готовый материал, либо добыть необходимое, и по формуле сделать одно и то же. У меня еще секретарша, Клиента, когда ты обзваниваешь на в холодную, тебе надо перейти через как называется там, через секретаря, да, получается. Ну, свою... Объяснить, почему ей выгодно сейчас донести, что с тобой надо встретиться своему руководителю. Вот. Есть и... в случае, в детей, например, родителей. А? Есть. Да, да, да, да. Через второе производное, да. То есть тоже это, это интересный информация. Если ты будешь отсылать о себе, а он говорит, у ну, меня что с этого. У, нее, у них свои выгоды. Вот что То надо понимать. Когда ты звонишь словно ты можешь как сказать, что э, ты иди скажи, потому что это очень крутое предложение, вот почему. И это все срастется, и тебя заметят таких людей, которые видят такие предложения и не сбрасывают их по телефону, тебя повысят. Ну то есть в дальнейшем. Ну как так можно. А, что еще? Клиенту клиенту. У меня еще есть такое написано, как, а, как ни странно. Очень, у меня так, такое случается, что... А, может быть, у вас тоже, да, что ваши клиенты, да, и у них еще тоже есть клиенты, и вашим клиентам, который еще не ваши клиенты, советуют другие клиенты. Они говорят, ну все, туда точно надо идти. То есть, как бы тоже вторая производная. Это тоже подготовить можно и объяснить. Как рекомендации отзыва давать через следующих? Как правильно давать, по сути, рекомендации отзывы. Ну и последнее, давайте такое. Это маме. Маме. Для чего маме? В целом, да, неплохо. Но ключевое здесь, чтобы это все было просто, ну, то есть чтобы человек любой понял, о чем мы написали. То есть, ну, то есть, это пункт здесь не столько, чтобы маме похвастаться, это тоже прикольно, а чтобы всегда было напоминание, что максимально просто, понятно, без загруженности это все было. Если мама поймет, то все клево будет. Если он начинает, что там это за термины, что это в уведут, то точно не работает. Маме же не, ну, давайте это будет там у нас такой под уровень. Женя, да, чтобы поддерживала. Так, отлично. Ну. А у нас кончились листы, да. Это знак. Давайте придем к практике. Покреативно давайте, а потом я покажу, как это может выглядеть.